Итак, что же обозначает загадочный 8 квадратов теста Вартек? Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, бизнес-консультантом, коучем, руководителем Центра изучения почерка современной графологии. Я помогаю людям, таким же, как и вы, находить свое предназначение по почерку и раскрывать свой внутренний потенциал, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. И в прошлый раз мы с вами подготовили образец для того, чтобы сегодня начать его трактовать. Если вы не смотрели прошлое видео, ссылочку на него вы найдете под этим, а также сможете скачать бланки. Итак, о чем же говорят сами квадраты Вартака? В первом квадрате мы с вами видим точку. Точка помогает найти себя, она помогает разобраться с отношением к себе, со своей самооценкой, отображает нашу эго-концепцию, начало чего-либо. Если в этом квадрате мы встречаем... Две точки, то можно говорить о созависимости автора, то есть человеку нужен кто-то, чтобы находился постоянно рядом. Часто в этом квадрате рисуется мишень, глаза, могут быть паутинки. Давайте посмотрим на второй квадрат. Здесь мы видим с вами волнистую линию, некий зародыш. Он помогает нам посмотреть на наши отношения с окружающим миром со стороны здесь мы с вами увидим, является ли окружающий мир агрессивной средой для этого зародыша, либо наоборот способствующий его развитию. Как вы поступили с этой линией? Ответьте сейчас на этот вопрос. Здесь мы говорим о сопричастности с другими людьми, о контактности. Это социальный аспект личности, эмоциональность, умение сопереживать. Часто в этом квадрате рисуют волны моря, это может быть бровь, это может быть часть носа либо плечо, например. Если мы посмотрим на третий квадрат, то мы с вами увидим три возрастающие вверх линии. То есть Это амбиции, это мотивации для достижения цели, это карьерные наши планы, это может быть настойчивость, творческая динамика нахождения человеком своего места в жизни и также использование своего интеллектуального потенциала. В этом квадрате чаще всего рисую схемы, лестницы, а также столбы. Четвертый квадрат теста выражен в черном квадрате. Немного смахивает на черный квадрат Малевича, не так ли? И здесь мы говорим о работе со страхами, о бессознательном чувстве вины, либо стыда. Качество тяжести, качество темноты, которое находится в этом квадрате, это и угроза, и самоотчуждение. Часто здесь рисуют домики, это может быть телефон с кнопочками, различные гримасы, либо рожицы робота. А пятый квадрат это две противоположные линии, направленные на из друг к другу. То есть это сопротивление. Этот квадрат дает нам импульс преодолевать препятствия, то есть мотивацию для нашего достижения цели, преодоления преград, способ которым мы это достигаем. Часто здесь рисуются швабра, это могут быть различные узоры, кинжалы, ножи, грабли и так далее. Шестой квадрат показывает нам две линии. Одну горизонтальную, одну вертикальную, которые не связаны между собой. Это некоторые противоположные начала, которые ищут пересечения друг с другом. То есть стремление человека к интеграции. Сюда же входят и семейные отношения, и мышление человека, качество связности, либо разъединение. Часто здесь бывают предметы мебели, некоторые окошки, геометрические какие-то фигуры, автомобили тоже рисуется. В седьмом квадрате находится пунктирный полукруг, то есть качество гибкости, опыт наших переживаний. Это эмоциональная сфера человека, насколько он чувствительный, насколько он кожи, либо толстокожий. Сюда же входит эротика и сексуальность, порог возбудимости человека, эмоциональная лобильность. Часто здесь рисуют цветы, солнце, различные узоры, следы на снегу могут быть тоже именно в этом квадрате. И самый последний, это восьмой квадрат, мы видим большую дугу, это укрытие, это защита человека, то есть здесь мы говорим уже с вами о чувстве безопасности и о его проявлении, то есть потребность в защите, зрелость либо инфантильность человека. Часто можно здесь встретить зонтик, можно встретить здесь черепашку, зонты, различные мостики. И обязательно помните о том, что в тесте важно не только что нарисовано, но и как нарисовано. Имеет значение размер, имеет значение нажим, штрик, расположение рисунка, женские и мужские стимулы и также совмещение пар рисунков. Поэтому ставьте лайки, делайте репост этого видео, подписывайтесь на канал и обязательно в комментариях пишите ваши результаты теста.